Самый центряк, садовая, сквозняк, театралка. Ростову-на-Дону, вырази респект. хэппи тую-самый лучший город на земле. То есть я правильно понимаю, вы их приобретаете там, уже вообще ничего не делаете, просто заезжаете и они, как приходят, так вот. А, нет, это цепочка. Ну что, друзья, всем привет. С вами Патрик, и вы на канале GlobusMod. Я сейчас в Москве, на МКАДе. Тут огромная пробка, как всегда. Я пытаюсь добраться до аэропорта. Я взял каршеринг и еду в аэропорт Мукова. Сейчас сяду на самолет, прилечу, сделаю свои дела и посмотрю, что такое мотопаза. Погнали. сел, Это Ростов на Дону. Ростов Бальтяня. В этом городе, любили в этом городе, в этом... Сразу понятно приехал в Ростов. А сразу везде такси, до Гуган, до Парни все четкие, девочки красивые вообще. Сразу такой контраст жесткий и солнце давит тепло. Сейчас меня Женька подберет. Это аэропорт плата. Ново выстроенный пару лет назад. Здарова, брат, здорово, здорово. Ты бы сказал, что, что ты стоишь. Я стою, там вещаю, это, рассказываю. Ну, я только заехал, поэтому ничего страшного не будет. Как летел? Как... Да, да ничего. Ветрено здесь, поэтому а подтрухиваю. Ты приехал в Ростов. Ты приехал к друзьям. Ты знаешь, что в Ростове самое классное, что это цемлянские лещи, раки. Раков нормальных не обещаю, но лещи у нас сегодня будет и в огромном количестве. Ива, в огромном количестве. Но сначала перекусим. Ростовским соусом. Прощай, Синь. печень! Я приехал на родную. Виски затамены, коньяк есть. Подожди, подожди, грузинский. ты говорил про донские напитки. Да, донские, кренки. Все, это если это с шелупой выкидываем. Донские у нас будет это лещи, это будет густерка, это будет таранка, это будет.. А... Кальмары нахрен, правильно? Понятно. Да? Да? И да. пиво, разных сортов пиво. Парни, короче, я не знаю, доберусь я до мотобазы или нет, но вот примерно вот такой вот отдых меня ожидает ближайшие 4-5 дней. Ну что, друзья, долго ли, коротко ли? Я в Ростове. Погнали гулять. ГПЗ-10, сказки, зорги, гисачки, аэропорт, стадион, рассельмар, футбольные матчи. Ну что, приехали мы в мотобазу, сейчас посмотрим, что за говно продают. Разъебем их пошли пошумим чтобы вы не думали это ни хера не реклама вообще не реклама ни разу это просто приехали посмотреть что продают почем просто говорят мотобаза мотобаза да типа хорошие мотоциклы сейчас глянем что там за хорошие мотоциклы почем у нас в Ростове любители бейсбола больше, чем в Нью-Йорке Тут на каждом углу разного уровня терки you are dead. Нарядным клоуном и будет быть фуфлоном Тут каждый сам выбирает, каким двигаться ходом Нехило тут, нехило Сейчас глянем, что здесь за аппарат остается что они из себя представляют. Вот так-то вроде на Вопрос цены. Эль-Джей 98 -го года года 157,500. Хижер 750, 240 тысяч. 204 тысячи. Что говоришь? 99 273. Да хуя. Пойду там слепо посмотрю, у меня же интересно. Файзером стоит. 197. За зал. Впр угу. 316 тысяч. Эвка. 204 тысячи. 1994 год. Такой мы брали за 105. Состояние было, конечно, не такое. Там были некоторые потертости. Но все же. Что-то как-то недешево. Ни хрена. Дм триста семьдесят девять, год. Девяносто восьмой Джиксер, двести семь, за двести двадцать семь, второй год. только отлакированный, сколько, он сколько а вот пробегов. Вот смотри потек, вот он идет, ну, конечно, вот они потеки идут. А вот тут ладенький, смотри, У -у -у. а вот шеренький. Вот сколько идет. денег, 500, 500. что 400. обалдели что ли. Ну, зато, так он видно, что он крашен, он перелакированный как минимум. Ножки. М -м -м. Новая, да? Левая сторона. Угу. Потому что левая сторона более новая, смотри. Более новая, чем правая. Угу. Хотя это основная рабочая. Так, ну сейчас я, короче, переставлю, возьму камеру нормальную и поснимаю. Раз, два, три. Один, два, раз. Не знаю, на кой хрен я взял с собой кучу камер. Если по факту буду снимать из телефона. Ну что, идем в мотобазу. Я сейчас уже сналился микрофонами. Ты уже купил да? Ну, можно так. Раз, два, три, четыре, пять. Мы приехали на мотобазу. Если не секрет, можно узнать, что это такое? Что это? Ну, вот это. Камера, телефон, микрофон. Вопрос. Можно как-нибудь попросить вас выкатить F4i? У вас есть красно-белая. Недавно вы ролик выкладывали за нее. Там же, а Сибирь 4i. А там не один же стоит. Я не помню номер. Я понял. Сейчас я посмотрю тогда. На наклейке не под лаком уже радует. Любил он ездить налево. На левом? Угу. В смысле? Падал? Нет. Ну, у. этот сточенный, да. А. Ограничительный этом полностью. Так слайдер, может быть, и там поменяли уже. Не, на этой новый стоит, а той сточенный. А. Так он и выломан, он падал. А центральной подножки у него нету, что ли? Нету. А должна быть. Почему? Потому что это туристическая версия. Это, не... это когда раздельные идет. Ой, на идут, Это вы мне сейчас говорите, да? Ну, посмотрите. Ну, я понимаю, просто у всех, у кого есть смежное сидение, у всех идет центральная подножка. Если спорт-версия, то там не идет центральная подножка. Ну, хорошо, ладно, тогда почему ее здесь Ну, откуда я знаю? Же, видимо, сняли Скорее всего, сняли. Но ну, ну, почему нет? Их потом отдельно продают за пятнашку. Вообще, отличный бизнес. Великолепно. Хвост обрезанный. М? Хвост обрезанный. Ну, да. Оптика оригинала, это Китай. Хагер снятый. У него в комплектации идет хагер на туристической. Хаггера нет. А вот насчет хаггера я с тобой не соглашусь. Почему? Потому что я не помню, что на них хагер шел. Есть, есть. Нет, не сказал бы. Да? Сидушка перешитая. Ну... А можно ключик, да, попроси? Конечно. Один он, да? Да. Можно? Мы их полировали здесь, да? Нет, в таком виде в с, конечно, никто не с, видел. с Беларуси, да? С а откуда? С просто вот это полирует Ну я, с не, я говорю, это просто полирует Ну они все равно какую-то предпродажную mm. Пробехнул какой? 31. Крышка тоже покрашена. То есть я правильно понимаю, вы их приобретаете там, уже вообще ничего не делаете, просто заезжаете и вот ставите. Они как приходят, так вот. угу. Если единственное, что-то едет на прицепе, то их просто держите там. цена у него какая напомните Написано, да? 293 тысячи рублей. ни хрена не бюджетно есть продавец есть покупать категоричный Есть продавец есть покупать оптика оригинал еле-еле видно что Но лаковых потертостей нет я, я не вижу, да. нету плакало нет? Как на том было. Смотри, песчанки нету вообще никакой. Ну вот есть немножко вот здесь. А вот потеки, смотри, лака. подсветка вот идет капли прям видно. Потеки. Где-где. где где? Вот только что под углом мне было. А вот мои фонарем, смотри. Ну вот, наверное. Вот, вот, вот, вот они, вот они, вот. Вот видишь, вот потек. Вот он пошел. А, вижу, да. Подшипник. Вот здесь, вот здесь. А подшипник мило снизу на традиции потекает масли... ну, масляное пятно под подшипником. Уже пыльнику. Ага. Да вот внизу посмотри сам, сам нижний. Ниже. Ну, это да, там смотри. же масло, то нет, там же, же смазка. В, в, в этот из подсальника может. Смазка. Ну, там смазка просто. Ну смазку поддавливают. Да. Радиатор как новый. Вообще. А тормозные передние диски видел? Вообще ляля. -ля. Зато песчаночка, смотри. То есть на ну, морде нигде нету. Ну да. А здесь смотри. Скорее всего, сверху на, лаком обли, немного появился. На дыльке да, у меня 80 тысяч пробег был. И наклейка дешевая какая-то. О, господи. Не, ну она подтерся Просто чувство, чувства, это правильное дело Нет, это не вопрос, я просто должен понимать это В связи с чем и после чего правильно. Слушай, ну его хоть собрали по пластику более ровно По этим, по швам Здесь, кстати, задний дистильный Сильно? Да. Ну вот я сейчас за что говорю. Задний диск сильно, конечно, стертый. Если учесть, что, что передний у него основной. Слик Диабл супербайк. Да да да, да, да, да, да, да. Причем парень супер... зажигал. Суперкорс. Да. Почти супербайк. Почти супербайк. Причем, блядь, хорошо, прям. Он типа был на треке, типа, да? Ну, Потому как тут, он... да, судя. Ну, резину я бы, конечно, может быть, даже поменял бы. Десятый год. Десятый? Десятый? Ничего себе китайские поворотники передние. Да, я это такие бель... ставил на дельку себе. В Беларуси такие ставят. Я не знаю да. почему. Где они их берут? Слушай, а прям... Я на дельку ставил, потому что они маленькие. Прям Вон полирольки. Вот видишь, полирольки. Правильно. значит Выжмите, по-настоящему. Если кто-то правильно. Как меня когда, помнишь, дельку продавал? Я вам писал, что он боевой у меня. Писали, блядь, покрасил болта нет, нет. Каких? на внутри до да. пусто С этой а там такая резиновая хрень а? вставка идет их вечно ни у кого нету а у меня есть, есть? Да. крышка покрашена здесь потертостью Заведем здесь или на улицу? Нет, на улице. Угу. Вот. Я себя смотрю. Где ты фазера увидел? Это... О, там литровые. А, я думал, ты именно показываешь. Вот, видишь, смотри, вот этот нюанс, вот этот у него был. Ага. Вот, а это мы грузили сами, соскользнули с этого. Ну, видишь, даже вот, посмотри, никто ничего не Давайте выгоним. Сейчас батарейку поменяем. Батарейка. Можешь поснимать пока я сейчас в машину схожу, снимай пока. Ну что-нибудь походи вокруг. Из инструмента взялся с собой только фонарик, потому что в самолет же могли не пустить с проводами. Это этот натяжитель. А, а нет, это цепочка. какой? Да, за секунду. Показывайте чуть. -чуть. Оцепление выжми. А сюда-сюда пошевели. Пять оборотов, да? Пять тысяч. Куда, куда, посидели, да? шестигранник нужно. Я просто не вижу, там такое общение, как будто там натяжителя нет. Он стоит, механика стоит. Звука вообще никакого не издает. механика сейчас стоит? конечно не, не этот не родной натяжитель? ну они идут, они нет имеется ввиду не тот который стоит в стоке а вот который болт, болт подтягивается где? А, нет, они такие там идут он вот тут вот стоит просто я его не вижу поэтому и спросил увидит, он а вас можно шестигранник попросить? Шестигранник? на 5 да ну, мне просто вот приоткрыть пластик и посмотреть. Итак, что здесь у нас интересного? Резину желательно, конечно, под замену, под да, под замену, что скажешь? Нет, нет, по-любому под замену. Во-первых, от 50 -го года, во-вторых, попробую. она пластик. Да, да, да, она деревянная. На а деривля... вообще, как ну, здесь какие-то... Во-первых, даже не разогреть. Костролябы, я не знаю, что это за кабель вот идет. Или как-то его не так уложили, что ли? Вот я смотрю, колхоза нет вообще. Вот, вот, смотри, висит какая-то херотень, она, кажется, вот здесь должна быть проведена. То есть вот это вот не должно быть так вот торчать. Она изнутри вот здесь должна быть. Ну пластик нормально вроде. То, что его там повернули. Вот, какой-то жесть я не вижу. Ты смотрел этот упоры, нет? Нет, жесть я не вижу. целый, паук передний целый, подкрасок я не вижу. Под заломов покраски нету. Проводка вся в кофе. Костролябов нет, да? Единственное, что она будет смотреть подшипники рулевой. Но сейчас заломы посмотрим, когда выключим. Мне нравится, как работает двигатель, но это я же говорю. Либо она Это правда старая масло. Бля, да его вообще не видно отсюда, сука. Сейчас. Подержи, пожалуйста, камеру. Держи. Сейчас, Подожди. Нет, там сток стоит. Сток? Стоковый, да. Мне показалось, что там стоит механический. Вот, заменены передние диски тормозные, это сразу факт. Заменена правая подножка. Задний тормозной диск. С износом. Да, с износом, причем с хорошим таким износом. Причем задний. жестких потертостей нету рама алюминиевая все покрасно ну вот удар был небольшой иди посмотри, дай Вот он, ударчик небольшой, здесь этого нет. Чуть-чуть. Давай бак посмотрим. Вот он, вот какая-то хрень. она. Да, японская. да спасибо бак открой пожалуйста да. спасибо. Угу. Лень. Лень. а так можно было да ну как бы нужно было ну, помыть надо было как-то пока полировали могли можно было и помыть Ну не знаю я вообще удивлен почему после полировки его керхером не прошли Чистенько, да? Так, ну ладно, все. Сейчас проверим и отбой. Звука нет. звука нет. Вот так скажи. Раз, два, три, четыре, пять. Или это у меня не слышно звука? Блядь, заебись. Поснимали, блядь. В свое время. Пластик снимался, ставился на него спортивный обвес и гонялся на драйк. Потому что он изначально, то есть... У них крупные части, поворотники при сня... неправильном снимке, они будут ломаются частями. Пластик, как видишь, он вот ну, родной. Но у меня впечатление, что на треке гонялся, он просто снимался мордом, потому что по болтам. Смотрим, болты. Слизания у него мало, особенно под шестигранники. Смотри, Смотри. Да? да? А это у них такая проблема, сейчас, а то сюда его крутить, то есть сюда либо если после аварии, они слизываются. Он снимался и гонялся на треке. Так, ну ладно, подержи, сейчас подвеску проверим. Веску смотри. Ох, передок, как слышишь? Да. Прокачай вот его сюда, а ну, давай. Накачивает? Ч какой опять... ⁇ какой-то опять это рулевой подшипник? Нет, не подкручивает? Да, вот за неделю смотрю. Я делаю сейчас вот так, что вот так, так, Нет. Не так, так, так, так, еще раз так, так, нет, так, да. Нет, и ну, ты один и второй чувствовал, да. Нет, это не диск. Вот это. это. Вилка? Сейчас, подожди, давай другой. Стоит, давай. Не, это вилка. Ну ладно. Ну они новые, диски передние. Они новые. Там выработки нет. Я считаю, что это необоснованно дороговато, конечно. Такие, такие мотоциклы должны стоить максимум 250 за эти 2001 год. как бы тут... Я с вами не спорю. Есть заказчик, а есть Мы чуть-чуть в -чуть худшем состоянии брали 2005 года за 193. Это в Москве? Ну, да. Я с Москвы приехал. Вообще изначально я приехал с Москвы, чтобы посмотреть, что такое мотобаза. Потому что все меня про нее спрашивают. В Очень Все, ладно, отбой. Ну что, други мои, посмотрели мотоцикл. В принципе, как бы, как и во многих других салонах, все на мурмулях, все красиво, все покрашено, губочки намазаны. В принципе, мод ничего такой, но единственный момент, что как бы ну не может он стоит 300 тысяч. Такие мотоциклы должны максимум стоить 250 Если вы готовы его купить и вложить в него тысяч, наверно, тридцать, да, Уже. 1030 Тысяч тридцать такой мотоцикл надо будет вложить. Нет, больше надо будет вложить, потому что комплект резины будет стоить Ну двадцатки, ну пускай даже иметь, там, там чуть дешевле даже Плюс плюс жидкости, жидкости поменять Ну да, где-то Минимум тридцатку надо будет, чтобы на нем нормально ездить В принципе, ну, сейчас резины. Да, как тебе, как тебе, Патрик, но мне не нравится, как работает двигатель, я слышал, как работают четвертые рядные. А, на холодную, когда его завели, был какой-то звук цоканья до прогрева. Я просто отходил, поэтому, вот, а, знаешь, как будто бы стружка, вот как тебе объяснить, да? Это мое такое субъективное мнение. Сейчас пойдем, сейчас, короче, настроим камеры, пойдем дальше смотреть остальные мотоциклы, погнали. Есть выбор, снимаем пластик, везем в центов, смотрим. Если наклейки оригинальные, не китайские, вы его покупаете. Если китайские, вам оплачивают дорогу, все просто. Такие новые условия в Ростове, да, так теперь продают? Почему нет? Просто вы говорите, человек уверен, что это оригинальные, Кому мы говорим? Ну, вы стояли, говорили, что китайские наклейки. Я говорю, не похоже на оригинальную. Я не сказал, что на китайские. Ну, а он говорит, что они оригинальные. Кто, кто говорит? Ну, именно непосредственно человек, который продал. Вы сейчас, получается, пытаетесь поставить меня перед условиями, что я по-любому его либо куплю, либо не куплю. Правильно понимаю? Э, почему? Ну, вы говорите, ну, что ну, если вы... мы сейчас везем и типа либо Нет. вы покупаете, либо не покупаете. Нет, немножко неправильно. Вы просто начали разговор такой говорить: вот это не оригинальное, то не оригинальное. А человек конкретно, да, вы же под кого-то говорите, да, то есть получается, человек уверен, что это все оригинально человек? Чьи мотоциклы? Но. Но, А вы тем самым говорите, что это не оригинал? Я говорю о том, что поворотники не оригинальные Не, да. поворотники, да ну, А поворотники что, наклейки? Нет. Наклейки, наклейки. наклейки да, я сказал, вот что не похожи на оригинальные Есть э -э разница слов? Что они похожи на оригинальную, это лично мои субъективные суждения. Ну, вы же свое мнение, человек, ну, могу... думаете. Вы, вы когда говорите, вы будете... когда на канале рекламируете свой мотоцикл, говорите: охренено мотоцикл, едет шикарно, закладывается хорошо, держит резину. Правильно, вы же говорите эти слова. Но... А я прихожу говорю: нет, ни хрена он не держит, он хреново рулится. По сравнению, например, с МТ-09. К примеру. Это объективность или субъективность? Вы пришли да. в салон, да, да и вы высказываете свое мнение. Это вы мое посмотрите. мнение. Вы посмотрите, если вас что-то не устраивает, да Когда а не Нет, при чем? А то есть мне надо уйти сейчас или что? Э, почему? Вы уйти? просто смотрите, вы когда кушаете Порщу, вы говорите, он вкусный, например, да? да? Нет, а вот шеф-повар стоит, вас он нет, говорит, это, он у не у вкусный. Нет, нет, у вас не те сравнения. Вы конкретно пришли, понимаете, и вы начинаете, это не родное, то не так, это не так. А да? как я должен предсказать, а... пацаны, блядь, он охуенин, так что ли? Нет. Человек... мне деньги дал, чтобы я выразил свою точку зрения. Я выражаю свою точку зрения. А там уже решать ему купит он его или не купит. Но Жилье, мы то да. сейчас говорим не об этом. Не мы об говорим этом. Мы сейчас говорим о том, фактически. что вы подошли, сказали о том, что мы делаем неправильно. Мы сейчас говорим то, что вы что делаете свою работу, мы делаем свою работу. Знаете, вот есть да, а, да, человек, да, который да. продает и человек, который покупает. Вот я между ними, который покупает, человека, он приходит, а, блядь, он не важно, Честно, знаешь, почему ну, вот этот разговор коснулся? Потому что, ну, вот этих, э, как бы, ну, я когда понял, что ну нет, для кого-то это, просто тут есть такие, ну, умники приходят, они смотрят, да, там и начинается вот это вот и всякая вот эта гадость, знаешь, лезет. Тут никто никого не заставляет покупать. Я в том-то и дело. Я пришел сюда не для того, чтобы обосрать. Мне вообще нет интереса. Я приехал из Москвы в Ростов. Я, я здесь как бы отсюда родом. Я приехал, чтобы порешать свои дела. И человек говорит: о, ты в Ростов едешь. Ну, да, заедь в мотобазу Посмотреть. Потому что мне уже 80 раз говорят там в каждом, Под каждым видео Как говорят, ты по поводу мотобазы Я говорю, парни, ничего не могу сказать, я там не был Я не могу судить по каким-то а, другим отзывам Что кого-то там кинули Или кто-то говорит, хорошо я, я пока сам не вижу своими глазами Я не могу ничего сказать, я, это, я считаю честно как бы там ни было. Я сейчас вижу, что мотоциклы натертые, правильно? Да. Они, они натертые. Они, все они красиво продаж, сделаны. Правильно? Продаж. Это нормально. Предпродажная подготовка для человека, чтобы ему было приятно них купить не ни кусок грязного особенно, говна знаешь, хейтеры и отмывать пишут. потом самому. А, резину, блядь, силикон натерли. А то, что они, блядь, в хранении стоят, то есть, понимаешь, тут люди, блядь, разные. То есть, например, мы видим, что крышки не менее, а крашены. Крышки крашены? Да. Вот. Я должен это сказать человек. Да То есть он покупает целлофановый мотоцикл, либо там действительно пробег 30-40, и как бы его подготовили Это ж честно? Да Это объективно? Да Я это и делаю и у меня нет э, принципа... Я просто, нет, я Я понял, теперь все... У меня, теперь, все ясно, у меня, у у меня нет, ситуации. нет, нет, у меня а идеи прийти ну, очередной нет, заплыв... У меня нет и идеи сейчас? прийти обосрать салон. Мне неинтерес это вообще... Немножко, говорит. я теперь понял. А я думал, что опять заплыв. У меня нету, нет идеи обосрать салон или мотоцикл. Вообще нет, мне не интересно. Я понял. А я думал опять... Понимаешь? Нет, просто одно серьезно. Абдуктивный. Когда ты, получается, ходишь с этой хернёй. если что, ее можно вот так вот ставить. Я, Ой, я Боже, понял, да? Я знаю, Патрик, ну как бы ни, ни себя, ни меня. Приехал вот московский парень к нам в Ростов-на-Дону, решил тут поумничать лицом. Хотя он лицом не вышел, конечно, где то лучше и красивее. Вот видите, он готовится, готовится, готовится. Я не знаю, тут его сейчас а, на мотобазе могут, конечно, и отдохать. Уже у них настроение не очень хорошие по той причине, что он начинает говорить, что он с Москвы. Патрик, ну... Вот для тебя, вот лично для тебя, вот я тебе даю вот, вот так вот, вот, смотрите, вот чтобы он, О, как мило. чтобы он, да, да, да, да, чтобы он не нервничал. 17 ноября, 17, извини, Патрик, я тебя опять завалил. Ну, ты опять только, да, вот твои пузо снимаю, потому ну, что, ну, больше нечего. Больше вообще нечего. И вот так у него каждый раз, когда он приезжает на какую-то съемку, вы думаете, что это так все быстро снимается. ха ха ха, -ха. Не в нашем случае, я местный. А ты типа, да, ты уже типа понаехавший. Ты же понимаешь, когда ты приезжаешь в Ростов-на-Дону, и тебя путает со мной, это уже о чем-то говорит. Сюда покажи в камеру. Пожалуйста. Не, я не буду показывать, потому что я без бороды, бороду только сбрил. Вот, плюс у меня прическа не такая гламурная, как у москвичей. у москвичей прическа? Ну вот видишь, у тебя там вихри, там все такое. Вихри эти я в Ростове подстриг. Подстриг. Да, сегодня тебя еще ждет. Ага. Терюльник. А вот о базе будем говорить всю правду и только правду, да? Мы не скрываем своих эмоций, разочарований правда, и радостей. Ничего. Никакой рекламы. Вообще. Фонарик тебе. Нам не платили, если честно, мы сегодня по кредитке заправили машину. Вот. Нищеброд. Нищеброд. Я тебя Мы опять на мотобазе. Да, вот у нас тут еще одна камера. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу.